Ряды, открытые лотки. Тоже у меня есть интересная история про котра. Мы сейчас посмотрим, вдруг он есть. Когда мы его... Рыбы. Чем больше вида прыгнуть в одном теле, тем она будет вкуснее. Принято делать из судака, потому что с него очень легко снимается шкура. А я толстолобика с карпа мешаю, Если есть щука, то это будет непрезидентная фарширована Мы ну, сейчас глянем. Щуку не вижу, значит мы возьмем карпа. Карпа и толстолобика. на привоз. сюда продаёт Катрану. Катран — это маленькая черноморская акула. Я напомню, что это был какой-то девяносто-махровый год, то есть никакого интернета, никаких известий о том, что это, как это готовить. Акула себе и акула. И Катран это оказался на удивление. Это была самая дешевая рыба, потому что он был практически мусорный, потому что его никто не хотел покупать. Ну, как-то люди бревгуют, куча капилы зашел очень даже хорошо. И Мы повадились покупать регулярно катрана. У него есть особенность. Его надо готовить и употреблять абсолютно свежим. Потому что уже на следующий день он становится отвратительным. То есть не просто невкусным, он горчит, воняет, в общем, только выкинуть. Вот, поэтому его нужно было сразу после акала разделывать и есть. И вот, значит, покупаем мы этих катранов, а у него огромная печень у катранов всегда. Прямо она занимает полрыбины. По вкусу эта печень напоминает печень трески. Она, когда жарится, прямо жир вытапливается. Ну, в общем, интересно, и мы готовили ее именно как печень трески, но вот это количество жира, которое с нее вытекает, когда она жарится, огромное. Я где-то интуитивно понимала, что выливать этот жир не стоит. Я его сливала в баночки, хранила в холодильнике, но что с этим делать, я тоже плохо представляла. Потому что э, вот этот вот жир, он имеет специфический рыбный запах. Ну, в общем, никто его не ел и выкидывать мне было жалко. у нас тогда была собака боксер. Ну и я опять-таки по бедности я ей кашу постоянно. Вот. Ну и думаю, ладно, для запаха, чтобы был рыбный запах, буду добавлять этот рыбий жир. И я брала прямо на миску каши, столовую ложку этого не жира, добавляла кашу, она с удовольствием съедала. Через некоторое время я заметила, что собака просто невероятно похорошила. У нее была прекрасная шерсть, она залоснилась, прямо вот ну, выглядит прекрасно, очень хорошо. Уже потом, через много лет, я прочла в интернете, чем этот <свот>, а, котраний жир, он стоил примерно 100 долларов за 100 грамм, вот ну и вот мы кормили собаку, и он там от всех болезней, в общем, такая панацея, очень классная такая штука. Вот я скормила там, наверное, 3 литра <свот> этого Акатраньего жира собаки. Ну, вот такая вот история. все почему? все по бедности. 24 на 7. И все очень вкусно. Легким движением руки Аня превращается из психолога в патологоанатома. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, я освобождаю мозги говяжьи. От паутинной мозговой оболочки она в полотыне называется Арахнаидея. А есть еще твердая мозговая оболочка. Она по латыни звучит как «дураматор». Всегда было поводом для смеха в анатомичке. Я буду готовить сегодня мозги. Вот они из таких некрасивых всех крови становятся вот такими красивыми. Это такой деликатес. Очень прикольная штука. И Аня как настоящая. Одессит катета роза в жемчужных серьках, в бриллиантовых кольцах, чистит мозги. Иногда задумываюсь над понятием цена и ценность. Бабушка рассказывала, что они в голодное время ходили с дедушкой на море и ловили креветок, и делали из них конфеты. В Одессе черноморские креветки называются рачки. Они очень мелкие, как семечки по размеру. Вот. Ну И она рассказывала, что не мололи их на мясорубке, делали котлеты и ели. Вот так море кормило. И сейчас да, креветки это деликатес, дорого стоит относительно. И золото не имело ценности тогда, а сейчас оно имеет ценность, цену, Все условно. Путем долгих логических цепочек вспомнила почти приличный анекдот. Когда просыпается утром Поручик Ржевский и спрашивает у своего дневщика, понимает, что ему сегодня ехать на бал, а у него ничего прикольного нет в запасе своему дзинщику. Иван! а Иван! Не знаешь ли ты какого-нибудь смешного каламбура, чтобы не стыдно было на балу его рассказать? Он говорит, ну конечно, знаю. Говорит, вот послушайте, едет, говорит Венера, на пардон, едет, говорит баба на телеге и везет полную телегу яиц. А навстречу ей мужик. Он тоже на телеге. И везет полную телегу дерну. Они, говорит, встречаются посередине дороги. И баба ему и говорит: слышь, мужик, да дерну за яйца. Обратите внимание на игру слов. Поручик Жарский говорит: Слушай, супер. Говорю, Тут и действительно игра слов очень смешная. Расскажу. В общем, думал, думал, добава еще долго. Думает, как-то некрасиво. Баба, телега, дёрн, яйца. Думает, надо приукрасить. Ну, значит, рассказывает на балу. Господа, послушайте новый каламбур. Едет, говорит, Венера на золотой колеснице. По радуге. везет полную колесницу золотых яблок. А навстречу ей Амур. И тоже на золотой колеснице везет полную колесницу золотых стрел. Они встречаются на середине этой радуги, а Венера Амуру и говорит: слышь, Амур, дай дернул за яйца. Обратите внимание на игру слов. Сейчас не сильно стараюсь, потому что все равно это мясо молоть. Ну вот, я ничего не буду делать не из головы, понятное дело, что хорошая хозяйка отрежет, и шкуры из головы сварит уху, но я не буду этим заниматься. Вот просто чулком снимается шкура, это все перемелится. А почему судак добавляется в фаршированную рыбу? Потому что если толстолобик и карп, они идут для вкуса, у них вкусное мясо, то сюда, потому что оно сухое, не жирное, плотное, то есть оно, скажем так, больше для уплотнения. Давайте я покажу секретный секрет. Тут у карпа есть такая горчичная косточка называется. Вообще всей всей речной рыбы. Сейчас я покажу. Она имеет такую плоскую форму. Если ее не удалить, то фаршированная рыба будет, ну. Рыба, которая запекается и готовится, допустим, целиком, она будет с горечью. Горечь очень неприятная, прямо как желчная, если раздавить. Вот она. Плоская косточка, да. Она очень легко отделяется. Она вот так вот подрывает лежу. И вот мы ее отделили. Удалили, и теперь карп гарантированно будет сладкого вкуса. Оп. Важное для фаширована рыбы это много мускатного ореха. Вот я его тру на мелкую парку половина мускатного ореха пойдет прямо в фарш половина пойдет в соус но одно немаловажное замечание мускатный орех если его целиком съесть одну штуку это смертельная долга поэтому с мускатным орехом надо аккуратно то есть всю рыбу одному человеку вместе с соусом употреблять не рекомендуется. больше специй фаршированную рыбу специи для рыбы вот сюда еще идет морковочка и черный перец Итак, так специи мускатный орех черный перец специи для рыбы всего это так чтобы было вкусно я попробовала еще фарш на соль Соли фаршированная рыба тоже требует довольно много. Пошли яйца. Мне за ножом лень идти, поэтому ложкой. Вообще, конечно, лучше было бы взять отдельную тарелочку, туда побить яйца. Значит, три яйца целиком, мне таки придется сейчас идти. И три желтка. В то время не особо играться, поэтому я все делаю по-простому. Никаких бутылок, которые высасывают, Желток, никаких примочек и приспособлений. Используй все, что под рукой. Не ищи себе другой. Не, ну наверное, эти вещи облегчают в жизнь. Ну, я как справляюсь. Я так редко готовлю фаршированную рыбу, что специально покупать примочки для этого я, конечно же, не буду. Я забыла еще один секрет рассказать. Я когда жарила лук, я его присолила, чтобы он упустил сок. И добавила чайную ложку сахара, чтобы он был такой карамелизированный, золотистый, ровный, чтобы у него был цвет. Вот, это тоже очень украшает потом вкус рыбы. Вот у нас готова площадь. сейчас будет самое главное. Я буду фаршировать нашу рыбу. Наш красавчик карп Будет сейчас фаршироваться. Говорят, что якобы не нужно плотно набивать, потому что якобы порвется шкура. Не знаю, сколько лет фаршировала, всегда набивала плотно, чтобы он держал форму, никто никуда не рвался. Все прекрасно держится, руки лучше намочить, но у меня как-то нету только возможности, лень ходить на кухню и мочить руки. И вот теперь вот он такой вот. В идеале положить его на противень, на противень у нас нет, поэтому пользуемся тем, что есть. Я буду красиво укладывать сковородочку. И вот он у нас будет такой, немножко скрюченный. Если вам хочется играться, то можно сформировать котлетки, их сначала обжарить красиво, а потом красиво выложить на еще вот место, которое есть. Но мне играться не хочется. Я уже и так задолбалась с этой рыбой. Меня уже спросили, сколько часов ушло на все это. Поэтому это будут просто котлетки. Все, я его залила водой и сейчас поставлю сначала на большой огонь, чтобы он закипел. Потом сделаю маленький. И полчаса у нас будет пыхтеть на очень маленьком огне. Это все то же самое можно делать в духовке. Нужно делать в духовке. Ну, надо это божественно вкусно, тот, кто Брезгует это попробовать, очень много теряет. Очень нежное мясо, нервная ткань Мясо, да, громко сказано. То, что я сейчас делаю, это скорее декоративная уже штука, потому что они вполне пригодны к употреблению. Я люблю простой еду, чем меньше всяких примочек, тем лучше. Рыбу пахнет невероятно. Вот я положу на салфетку, чтобы они питали масло. Икру из баклажана. Икру мы, правда, ели уже. Мозги не совсем одесское блюдо, но вот такой у нас сегодня одесский стол. Приятного аппетита!